Говорят, хотим потолки Я говорю где в Минске поехали в Минск вот Минск всем привет дорогие друзья с вами как обычно VC Потолок Бай. у нас в Беларуси уже фактически началась зима выпал снег мы приехали в Минск по этому случаю будем делать натяжной потолок никакой конечно логической связи во всем этом нет но это факт Значит, на данном объекте мы будем делать потолок э, с перфорацией. То есть, конечно же, если вы задались этим вопросом, то перфоратор нам, конечно же, понадобится для этого, да, э, об этом чуть-чуть после. Помимо того, что это будет обычный перфорированный потолок, мы также добавим на одну из стен данного помещения контурный профиль э, след подсветкой. Также во втором помещении мы сделаем... Э, Нишу под скрытый карниз Нашу обычную стандартную Но немножко ее модернизируем И опять-таки же пустим по ней контурный профиль То есть у нас уже была практика В подводе контурного профиля К перегибу под скрытый карниз а Сегодня мы сделаем Помимо просто обычного перегиба И подвода контура Еще и пустим контур вдоль нашего скрытого карниза Посмотрим как это получится Вот такой вот контурный профиль Вот так вот он выглядит Со всех сторон его покажем внимательно то есть, что такое контурный профиль? Это, можно сказать, обычный h профиль с дополнительной вот такой вот кромкой алюминиевой, выходящей в сторону. То есть, мы здесь получаем возможность наклеить ленту. То есть, полотно у нас натягивается как обычное полотно, потолок выглядит абсолютно обычным образом. Но стоит нам нажать клавишу выключателя дополнительную, как у нас здесь, на расстоянии от стены 3,5, по-моему, сантиметра, начинает светиться по контуру весь потолок. То есть, через полотно очень красивая интересная подсветка получается при изготовлении данного потолка мы не используем какие то специализированные профиля для потолков Apple, мы используем обычный стеновой профиль дважды так сказать, то есть мы просто два раза обошли периметр помещения обычным стеновым профилем, почему именно такой способ мы решили применить Потому что по одной из стен у нас здесь, как я уже говорил, идет контурный профиль под подсветку. И для того, чтобы его стыковать с обычным стеновым профилем, чтобы еще дополнительно влез этот верхний уровень, верхнее полотно, нам необходимо было прибегнуть именно конкретно вот к такой системе крепления. В следующей комнате у нас также будет использован контурный профиль, но он будет использован не только обычным методом, но еще и очень необычным методом. Он у нас будет примыкать к перегибу под скрытый корнис. То есть, если мы сейчас присмотримся поближе, сейчас вы увидите это на фото. Вы видите, что наш контурный профиль просто заканчивается, а за ним дают перегиб. И больше ничего нет. Также мы будем использовать в этом помещении диммер на наш контур. И наш новенький пульт выглядит вот таким вот образом. У нас уже есть ролик про диммер, но вот теперь появились вот такие вот более симпатичные цивильные пультики. Если что, извините, напишите, и мы вам привезем такой пультик, установим, и будете играть с ним вот так вот, смотрите, оп. И теперь мы приступим к самому интересному. Сейчас мы видим, как будет натягиваться полудночка с дырками. Кстати, по поводу перфоратора. Перфоратор мы уже использовали, мы не отсняли, как он работает, но когда-нибудь мы обязательно это покажем. Приступим к натяжке. Мы не закончили наш замечательный перфорированный потолочек, установили светильники в наши интересные отверстия, в интересном рисунке это все дело расположили, сейчас вы видите более подробно фото, также мы сделали наш контурный профиль, о котором мы говорили в самом начале, то есть мы видим интересную линию по Контур одной из стен. Собственно, из-за из этой линии мы и обходили периметр этого помещения дважды обычным ашеобразным профилем. И не использовали специализированный Apple профиль. Вот и подошел к концу сегодняшний день. Мы закончили наш очередной интересный проект. Все получилось так, как мы задумывали. Получилось достаточно интересно и красиво. Контурная линия линия с перегибом под скрытой корней с полностью затянутой полотном. Вы сейчас прям можете увидеть на экране особенность этой интересной линии. Также наш замечательный диммер установлен с новым интересным красивым пультиком, который сенсорный абсолютно полностью. То есть вот такая вот у него есть функция круговой кнопки. То есть мы просто пальчиком возим по кругу и выбираем мощность, которая нам нравится. Две кнопки, самая максимальная яркость, самая минимальная яркость и регулировка кнопочками, если она не нравится водить по этому дурацкому диску. Ну, в принципе, вот и все, дорогие друзья. Если вам понравился этот проект, то, конечно же, ставьте лайк, как обычно. Подписывайтесь на наш канал, если еще не успели. И с вами был Висипатолог Buy и смотрите нас. Кстати, мы были в Минске, если кто-то забыл. Как я говорил в самом начале, мы были в Минске сегодня. А если вам очень сильно надо, то мы можем приехать специально для вас в Минск. За ваши деньги. Пока-пока.